Катя, привет, как дела? Привет, Варя, у меня все хорошо, как у тебя дела? У меня тоже все хорошо. Учишься дома? Да, домашнее обучение. Я тоже. В прошлый раз мы планировали обсудить, что ты вносишь в школу. Давай, мне кажется, это будет интересно. У меня сразу первый вопрос. Вы носите книжки в школу? Нет, книжки у нас лежат в школе. И книжка будет бук. Бук. Мой брат носит книжки с собой. Я, когда жила в Украине, тоже носила все книжки с собой. А расскажи, что ты носишь, носишь в школу? Конечно же, это рюкзак. Бэкпэк. Бэкпэк. А, Ещё я ношу а, две тетради, ноутбукс, ноутбукс, и всё. А пенал? Нет, у нас карандаши в школе, кстати, карандаш будет pencil. Pencil. Я видел на твоем канале рассказывала, что я пишу только карандашами. Ничего себе! Катя, а что ты носишь в школу самое интересное? Я вношу в школу ланчбокс. А я тоже вношу в школу ланчбокс. Розовый, пинг. У тебя какого цвета? Он а, такой синяя серебристый Класс! Давай повторим слова? Давай, я не против. Начинай. Бук. Книжка. лайк Рюкзак. рюкзак. Пентин. Карандаш. Ноутбук. Тетрадь. Ланчбокс. Это что? Коробка для обеда? Наверное. Если дословно переводить, тогда да. Класс, прикол. Согласна. Жду новое видео на твоем канале. Пока-пока. Пока-пока, Варя.